Вот наш тренажер "Правило" универсальный. Новая наша модель, которую мы стали делать. Теперь на углах подгруза, крестовины. Вот такой вот наш тренажер. Идет на лебедке, значит, с грузами, с манжетами, с петлей глиссона. Все, кому интересно, обращайтесь.